Mm. <music> Адаптироваться к новым условиям иностранным гражданам помогают в Казанском федеральном университете. Для прохождения предвузовской подготовки они обучаются на подготовительном факультете КФУ. В настоящее время на факультете обучаются 496 человек из 48 стран мира. Наибольшее количество слушателей приезжают из таких стран, как Китай, Сирия, Иран, Турция и Колумбия. Главная задача факультета – подготовка иностранных учащихся по русскому языку, а также по профильным предметам. Но после окончания подводительного факультета для иностранных учащихся, Учащихся слушателей поступают в первую очередь, мы, конечно, стараемся подготовить их для поступления именно в КФУ, ну и в другие вузы России вот, на разные уровни подготовки. Основная сложность обучения заключается в том, что иностранные граждане приезжают с нулевым знанием русского языка, делится декант подготовительного факультета для иностранных учащихся. Меньше чем за год, за 10 месяцев им нужно освоить не только русский язык как неродной, но еще и вот профильные дисциплины. Вступительные экзамены проходят в форме ЕГЭ, поэтому то, что школьники изучают в течение многих лет, нашим слушателям нужно освоить на неродном языке вот за эти 10 месяцев. Иностранные слушатели проходят обучение по пяти профилям гуманитарному медико-биологическому экономическому инженерно-техническому и естественно-научному. Программа рассчитана на один и полтора года. Иностранные граждане относятся к учебе очень ответственно, ведь если они не могут усвоить материал или прогуливают занятия, тогда их вправе очислить подготовительного факультета. Мне очень нравится изучать русский язык. Вообще, мне нравится, нравится языки. Я хочу. Хорошо по-русски говорить, поэтому дома много занимаюсь. Я буду, я буду учиться в Казанском федеральном институте. Какой больше предмет нравится? Русский язык. Но тоже учиться в мне очень нравится. Русский язык вообще как тебе показался сложным языком? Да, по-моему сложнее, чем мой родной язык. В этом году иностранные служители впервые начали посещать и лабораторные занятия. Только на подфаке в КФУ есть такой, такая практика. Мы внедрили для медико-биологического естественно научного профиля лабораторные практики по биологии, физике, химии. Наши слушатели их посещают в институтах КФУ. Подготовительный факультет для иностранных учащихся Казанского университета был образован в 2010 году. В Велабужском институте КФУ сейчас тоже планируется открыть подготовительные. Отделению для иностранных граждан. В Елабуге будет открыто свое дополнительное отделение. Они тоже будут осуществлять там подготовку с акцентом на то, что там все же своеобразная культурная среда, комплекс Алабуга. Мы за счет работы и нашего факультета, и подразделения в Елабуге сможем увеличить контингент иностранных слушателей и привлечь их тоже, в том числе и в первую очередь к КФУ. Подготовительный факультет для иностранных учащихся Казанского федерального стремится не только к увеличению количества служителей, но и осуществляет качественное обучение. Анна глузно Владимир Нелюбин, Универньюз.